Добрый день! Большое спасибо компании Землечист, ну точнее, отдельно прорабу Андрею вот и его бригаде за то, что, в, на мой взгляд, очень короткие сроки полностью облагородили нам участок, сделали дренаж, сделали дорожки, парковку, отмостку вокруг дома и газон. Вот, будем надеяться, что он через недельку взойдет, так что можно будет наслаждаться полноценной загородной жизнью. Отдельное спасибо, наверное, всему офису компании Землечист, с которыми мы общались на этапе подготовки, составления сметы, договора и так далее. Вот, все было сделано очень качественно, очень быстро и исключительно могу сказать, что буду однозначно рекомендовать эту компанию всем своим друзьям, знакомым <laughs> и знакомым знакомым. Спасибо. Спасибо вам.